Привет, студент! Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информацией. А подборкой лучшей информации и студенческой жизни тебя обеспечит команда «Универ С тобой Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь. Эх, валенки-валенки! В этнографическом музее КФУ проходит выставка обуви народов мира. Прикоснись к науке, КФУ открывает двери своих лабораторий. В мире колб и пипеток, где готовят лучших медиков и биологов. У студентов юридического факультета была уникальная возможность послушать лекцию заслуженного профессора права Университета США штата Пенсильвания. Подробности узнаешь в следующем сюжете.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 Я надеюсь, что они будут лучше понимать, что это юридический перевод и сам занимаются более эффективным переводом. Наука – это самая настоящая магия, и прикоснуться к ней мечтает практически каждый. Казанский федеральный даст вам гораздо больше. Не только заглянуть в лаборатории, но и самому стать частью научных экспериментов можно в рамках акции «Про наука». Подробности в нашем сюжете. Этим летом КФУ запускает серию мероприятий в формате «Ночь науки». Акция будет состоять из трех мероприятий. Первое пройдет 8 июня, объединит три института. Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Институт международных отношений и востоковедения и Институт психологии. У нас будет четыре шатра со своей лекционной программой параллельной. У гостей мероприятия будет выбор, куда пойти, что посмотреть. И они будут не просто пассивными слушателями, но активными участниками нашего мероприятия, потому что наш формат будет полностью интерактивным. Название первой встречи «Наука в летнюю ночь». Вся информация будет подана в интересной и интерактивной форме. Обучение будет проходить в виде развлечения. Таким образом, мероприятие станет небольшим праздником для студентов, потенциальных абитуриентов и жителей города. Дорогие друзья! Приглашаем вас всех 28 июня на наше мероприятие "Наука в летнюю ночь" в КФУ. Ждем вас в 18 часов на площадку перед входом в здание Института филологии и межкультурных коммуникаций. Вас ждет много интересного, нового, необычного и вы прекрасно проведете время. Юлия Парышева, Ина Федотова, Олена Давлетеров, Универньюз.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 Мы уникальны еще по другой причине. Мы практически единственные, кто имеет свою клинику. В ИФМИП также создан уникальный центр симуляционной медицины, включающий модель госпиталя, стоматологический класс, инжиниринговый центр по созданию симуляторов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 приходом лета мы, как правило, достаем сандали, вьетнамки, босоножки и другие виды легкой обуви. Однако немногие знают, что все это не изобретение современности, а привычные элементы костюма наших самых древних предков. Обувь как отражение культуры народа. Так звучит тема выставки этнографического музея КФУ «Два сапога пара», на которой побывала наш корреспондент Тиана Авакян.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 Вот и все новости на сегодня. Не забывай, что лето – пора приключений. До встречи!